Формирование складчатых гор начинается, как это ни странно, на морском дне. В морских бассейнах накапливаются осадочные горные породы: глина, известняк, песок. В результате движения литосферных плит берега океана начинают сближаться, а лежащие на дне отложения сминаются в складки. Этот процесс сопровождается появлением трещин в земной коре. И вулканическими извержениями. Площадь океана постепенно сокращается. На месте окраинных морей остаются отдельные водные бассейны. На месте окраин бывшего океана образуется обширный пояс складчатых гор. Едва образовавшись, горы начинают разрушаться, их вершины сглаживаются, высота становится меньше. Межгорные понижения заполняются осадочными породами. Постепенно некогда высокие горы превращаются в равнину. Однако на этом жизнь гор не заканчивается. Если столкновение плит возобновляется, равнины разбиваются тектоническими разломами на отдельные блоки, которые поднимаются на различную высоту. Так образуются складчато-глыбовые и глыбовые горы.